Российский гиперзвуковой гремлин станет опасным противником для любой техники НАТО, гремлином называют мифическое существо, которое любит попроказничать и что-то поломать. Предположительно, термин впервые появился среди британских летчиков еще в 40-х годах. Считалось, что эти существа любят селиться в двигателях самолетов, а также прочие техники и что-то там ломать. Отсюда же пошло понятие «феномен Гремлина», что означает внезапный выход из строя техники без какой-либо причины. Видимо, по иронии судьбы, новейшая российская гиперзвуковая ракета также получила название «Гремлин». Боеприпас начали разрабатывать в 2018 году и планируют поставить войска уже к 2023. Габариты новой ракеты не превышают 4 метра в длину. При этом вес боеприпаса составляет всего около 1,5 тонн, что позволит размещать его во внутреннем отсеке даже относительно небольшого самолета. Дальность миниатюрного разрушителя составит до 1,5 тысяч километров, а скорость будет достигать 6 махов. На ракету установят радиолокационные головки самонаведения Грань 0.2 с активными и пассивными режимами работы. Предполагается, что базовая версия Гремлина получит фугасную боевую часть с высокой проникающей способностью. О ядерной модификации пока ничего не говорится. Впрочем, и без нее наш Гремлин сможет быстро и неожиданно для противника разобрать на запчасти любую военную технику или укрепление. При этом он, в отличие от своего мифического собрата, уже существует в железе. В качестве основного носителя Гремлина упоминается истребитель Су-57. Вполне возможно, что такое оружие войдет в боекомплект других отечественных самолетов тактической авиации. Также нельзя исключать возможность применения дальними бомбардировщиками, что сделает их более гибким инструментом для решения боевых задач. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.